Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Магивара. И сегодня я буду проходить испытания победителей с рандомами. Буду мучиться как же без этого. И э, закиньте лайкосик, подпишитесь на канал, потому что это серьезное страдание было. Не зря, надеюсь. Про... Покажу вам только концовочку. Тут есть победы большинство и есть э, немного поражения. Да, есть... Как видели, все ники разные. Значит, я играл с рандомами, не с друзьями. У меня друзей нет. Да. И у нас, кстати, бравлеров тоже нет многих, поэтому мы как-то выбираем из того, что более-менее оптимально подходит под эту карту тебе. Очень хотелось бы здесь, конечно же, Нани, Пайпер и тому подобное, но с моими рандомами там вообще невозможно ничего сделать. Если хотите, можете прожимать лайкосик, и я до конца ä, брал Пасса, ну, сезона этого, докачаю брал пас до 70 уровня, и открою 140 наград уже на этом аккаунте. И выбью как можно больше бравлеров. И что, естественно, упростит мне прохождение всяких там испытаний. Вот. Закончил я болтовню. У нас здесь вообще Эдгар в катке. И меня выносит просто как... Ну, я как муха. Мухобойка меня выносит вообще с одного удара. Это Нани, Поэтому она здесь имбовая. И благодаря Бо, конечно... Копит на ульту и уже пуляет. Так, наш Боу вообще не знаю, что он взял. Что он делает, кстати, вообще без понятия. Ну, мы пока что первый раунд проиграем. Надеюсь, второй более-менее отыграю. Меня, конечно, быстро слили. О, вы видите эти киберспортивные мувы? И я еще. От сплэша умер в елке-палке. Да... Мне кажется, эта каточка уже с, с, слита. И невозможно будет выиграть ее никак двоим. Ну да, тем более Эдгару. Который сейчас залетит на, на ОХП. Бесполезно. Ну ладно. Там, наверное, у типов... А, у меня еще и закончились попытки. Да, типы у нас... Хорошие попались. Ну ничего страшного. Здесь вторая каточка повезет. Так, Леона, опять, Нани и Бо. Это, здесь тактика, Бо и Нани. Она копит на ульту и просто пуляет. Чтобы кого-нибудь убить. Так, они сидят. Мне это вообще супер, не нравится. Сидят вообще в левом углу. Сейчас Нани выйдет слева, с мне кажется. Ух ты ж, -мо. Как она. Как она просто нажмала вовремя гаджета, это нани. Ой, Пенни, что творит Пенни? А где наш пол? А, он копил минки. Сейчас ну, посмотрим, что он сделает. Mm -hmm. Супер. Круто. Ну, мы выиграли процентов, да. Ну, почти, почти. Почти бы справился. Опять же, первый раз проигрываем. А, еще и дизак отправляет. Крутяк. Тут Ленчик сразу же на нас нападает. Ну и минусует именно меня, естественно, меня. Какой же это бред? О, Боб заставился, ну, ну по нему вообще не, не бьют. Капец. Ну, ладно. Пусть отхилится. Сейчас попробуем. Надеяться на чудо. Нифига. А, нет, все-таки попал. Я думал, Нани косая. Ей. Ух ты, наш бо забирает противника. Такого же бо. Интересно, они выиграют против Нани вдвоем. Да? Ну, я смотрю, не это скилловая. Она прям усердно старается выиграть каточку. Потеет прям люто. Так Пення отсидела в свое время. Бежим. Смотри, как на не старается. Еще и гаджеты прожимает. Ну, почти, кстати говоря, справилась. Но все-таки я против двоих не попрешь. Надеюсь, в этой катке меня не вынесут сразу же с первого. Я, пожалуй, здесь посижу, он на не башка летит. Я уже поставил себе здесь оборонительную станцию. Ну ладно. Вроде спасся. Так, попадают две тычки по Леончику, мне не хватает. Я по кому-то попадаю там, против Банани. Или по Бо. Так, ну Леончик вряд ли в Инвизе. А, нет, он реально в Инвизе. И наша Пенни просто забирает его с двух тык. Окей. А, минусует Пенни. Я остаюсь против Бо. Ставлю гаджет. Выносим бо. Найс. Два против одного. Надеюсь, это выигрышная карточка. Кое-как мне повезло, что Нани косанула и не до, не, не до конца попала снарядиками своими. Так, ну не будем рашить, потому что одна тычка, я просто умру. И вы просто посмотрите, Нани в, в, в зоне умерла. Интересно получилось. Так, мы выиграли десятую победу. Остается всего лишь последняя карта, это зачистка. Прикольно. У нас и была она. Окей. Это другая карта уже, зачистка. Две э, игры еще надо выиграть. Я не знаю, здесь кого лучше взять. Скорее всего, можно пингвинчика взять. У нас всего лишь одна попытка есть, чтобы выиграть. И погнали. Давайте вот на урон. Мне кажется, возьмем косивочку, потому что она реально решает. Ну и гаджет второй, да. Окей, okay, полетели. У нас 6, у нас Джанет и Динамайк. Против нас тоже Динамайк. Пенни. А, супер. Пенни просто минусует меня с одной тычки. А ч я отлетаю, как лох? Ух ты, Леончик, с каким скинчиком новым. Так, ну здесь э, минусуем Лиончика. Найс. 4-2. Счет. Минусуем еще одного Лиончика. Еще раз. Ставлю Мартиру. Лиончик просто заходит вплотную и убивает нашего Динамайка. Так, быстренько добиваем турель. Пенни. Так, бежим помогать нашему динамайку. А, не повезло чуть-чуть. Ну да, вблизи мистер Пи слабоватый чуть-чуть. Так, у нас уже 8 счет, 5. У противников 6. Так, забирай динамайка и остается последнее. Очко. Надо бы скорее забрать его. И, да, Джанет забирает своей бомбочкой в полете. Найс. Nice. 11-ю игру мы выигрываем, а остается всего лишь последняя, 12 игра. Да, с рандомами, конечно, здесь весело. Могут попасться, ну, вот, как мы видели, Эдгары всякие. Опять же, Динамаг попадается неплохо. Сразу гаджет прожимает. 1-1 счет. Разменялись. Что-то крутится этот типок. Счет 3. Обалди, Джесси, убивает двоих сразу же одновременно. Что она творит? Так, Бонни. 4-1. Мне кажется, это тоже победная каточка. Ух ты! А, он сплэшем меня еще попал. Ну супер. Расклад что не в нашу пользу. Ай, мо я еще умираю как лох. Просто впритык подхожу. Счет 6, 8, 9... Да, вначале подумаешь. Нормально вроде было. Динамайк идет просто к ним на базу. А, ну даже так. На Джесси умерла быстрее. Ну, странненько, конечно. Да, у нас еще есть жизнь. Не знаю, давайте Дерла возьмем. Он, ну, здесь, мне кажется, зайдет, потому что... Там будет залетать и уносить противников быстренько. Посмотрим, в общем. О. -о, -о, -о. Мортис и Барлей И еще и плюс Карл Просто просто халява, мне кажется, будет сейчас Последняя каточка прям изичная Карл что-то ну, самоуверенчик залетает ну, Что-то отлетает Вообще не понимает, куда он попал Мы играем Да, мы играем Так, у нас Дэвид Или как, то Ник. Я не вижу вообще ник Хорошо играет Злиться на всех подряд. Молодец. Так и надо играть. Залетает впритык Но Мортиса. Молодец. Вообще, как, как он самоотверженно играет. побеждает, Так, выносим, конечно же, мы Барлея сейчас. И плюсом Карла. Интересно, Мортис вообще что здесь делает? Непонятно. Так, выносим еще Мортиса. Там вдвоем остается. Еще плюс выносим этого. И у нас остается всего лишь одно очко до победы. Можем забрать впритык Карла. Нет, быстрее забирают Морсс. В целом, ребятки, это была победка. Да, докупил все-таки, но ничего страшного. Вот и все, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Если понравился, зацените. Всем удачи, всем пока.